Привет! Вы на канале Playtay Film Company. И сегодня в этом видео я буду пробовать хлеб с водой и молоком. Типа как дегустация. Типа как молоком и водой. Хлеб. Вот. Вы здесь, кто не в курсе, что хлеб это сама по себе еда, которую называют вообще как хлеб всему голова. То есть получается, что хлеб всему голова, это как для всей еды, когда хлеб там, это как макароны, там, или это вообще вся еда, когда... Даже у диабетиков сахарных, например, в сахарном диабете отмечают хлебные единицы, как это вот это в каждой еде и порциях, и количестве этих вот сколько съел диабетик. Вот, хлебные единицы. В этом и суть того, что хлеб это всему голова. Вот, поэтому меньше слов ближе к делу, поэтому сразу начинаем. Как видите, как видите, вот сама вода. И вот само молоко. И вот перед ними три куска порции хлеба. Вот. Я ведь сейчас, что мы на моем канале, кстати, новое обновление началось. Прошлое обновление, вот это вот картинка всех этих сборник, видео прошлого обновления, вот это. Вот. Прошлое обновление. Вот. И начинается новое обновление. Вот. Смотрите, вот так вот. Начнем сейчас дегустировать. Вот, вот самые три хлеба и два от этих. Вода и молоко. Молока мало, конечно. Начнем начнем с воды, как обычно. Начнем по Ну, как говорится, нормально. Дальше. Что ж, хлеб с молоком мы попробовали. Теперь пробуем вот эти вот два с молоком. Хлеб с водой мы попробовали. Теперь пробуем молоко. Ну, как говорится, все нормально Вот, ставьте лайки, подписывайтесь На канал жмите на колокольчик, жмякайте Новые видео уже здесь Поэтому всем пока Ставьте лайки, подписывайтесь